С днем рождения поздравить себя очень рады. Не грусти, что так быстро проносятся годы. Жизнь пусть будет подобна цветущему саду, Где нет места унылой и мрачной погоде. Пусть тебя вдохновляют парящие птицы. Ароматы цветов солнце луч на рассвете. Выразительны будут пусть жизни страницы, перемен только добрых приносит пусть ветер. Пусть твоя красота точно так же пленяет через пять, через десять и двадцать годочков. Каждым днем наслаждайся, живи Бед не зная, наша радость и гордость, любимая дочка.